Я Валерий Малышев. Здравствуйте. Сегодняшняя тема: ищите свой гений. У каждого человека есть свой гений, своя гениальность, что-то свое, которое говорит о том, что он наделен даром, даром от Бога, даром от родителей, от вселенной, от мира вообще. Я утверждаю, что каждый по-своему гениален. Допустим, вы не можете раскрыть себя, значит, вы не там ищете. Значит, прибавьте усердие. значит, будьте более внимательны, более дотошны к, выборе, к выбору профессии, поиску самого себя. Гениальность есть у каждого, это 100%, и мне это не вызывает ни малейшего сомнения. Один человек может работать с и не подозревая, что в нем внутри живет художник. Очень гениальный. Другой человек, напротив, может быть фотографом, но чувствует, что что-то не идет, а нужно всего лишь развернуться в обратном направлении и поискать что-то другое. Это несложно найти, если вы это верите и это знать. Когда вы уверены, что обязательно что-то нащупаете, вы никогда не остановитесь, пока не нащупаете. И те люди, которые всю жизнь живут, лишь в одном направлении думая и действуя, и творя, они не увидят то, что у них находится буквально перед глазами. Они верят в то, что то, чем они занимаются, это их предел. И их ожидания никогда не реализуются, поскольку они верят, что на, на большее не способны. И это остановка. Это отсутствие возможности взлететь и двигаться дальше. Я вас призываю искать свою гениальность. Она есть у каждого человека, буквально у каждого. Ищите себя во всех направлениях. Не останавливайтесь, не остывайте, верьте. Попыток бывает множество. Редко человек с первой, со второй попытки находит свой гений. Часто с пятой, а то и с десятой. Не останавливайтесь, вера у вас есть, сил у вас есть, и времени у вас полно, если вы верите в то, что вы найдете. Поэтому дерзайте, не останавливайтесь, ищите и обрящите. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.